Я очень как народ, с вами я и ястреб. И скоро лето. Ну, как скоро? Завтра уже лето. Школа закончилась, и впереди еще 90 дней. И на это время, то есть на все лето, я решил снять 50 действительно качественных видео. Вы можете присылать свои идеи в комментариях. Самые хорошие возможно, я возьму эти идеи и сниму это видео. Не надо присылать какие-то челленджи, которые я выполнял полтора года назад. И это бутылка воды Church. А ведь когда-то у меня был ангельский голосок. Все лето 90 дней 50 качественных видео. Завтра 1 июня ждите. Короче говоря, я уже отснял, осталось только загрузить на YouTube. А с вами был я, Ястреб. Всем пока.